Многие люди, которые ездят на автомобилях, да теперь уже и те, которые ездят и на автобусах и ходят пешком, заметили, что в городе э, становится, к, происходят какие-то очень странные изменения. И, э, убирают парковочные карманы и меняют зачем-то новые бордюры на новые бордюры. Сейчас об этом мы поговорим с Егором Фроловым, координатором Центрального Совета Федерации Автовладельцев э, по Красноярскому... России по Красноярскому краю. Доброе утро. Доброе, Доброе утро, здравствуйте. здравствуйте. Что происходит? Ну, на самом... Вопросы о том, чтобы сделать выделенные полосы для общественного транспорта и убрать угу. карманы, мы обсуждали еще два года назад совместно с Департаментом городского хозяйства, с Управлением дорог и благоустройства. Э, взять, например, ту же улицу Партизана-Железняка, когда мы обсуждали, если убираются карманы, создаются альтернативные чуть дальше, к примеру, на Партизана-Железняка, напротив Краевой больницы, угу. существует э, школа. Если там существует выделена полоса для общественного транспорта, куда вставать родителям? Угу. Предполагалось сделать э, дополнительный дублер с одной полосой. Но это для место, того... где вот постоянно, сколько да. я проезжал, ну, всегда, всегда эвакуатор. И, Интересно, и мы это все обсуждали на рабочих группах, угу. выездное совещание делали, смотрели, как и куда что сдвинуть. Э, грубо говоря, практически мерили каждый сантиметр для того, чтобы помимо того, чтобы убрать, создать альтернативу mm -hmm. э, существующих ранее парковок. На сегодняшний момент их нет. Сегодня также э, еще одна из новостей, наверное... А Подождите, а подожди, чем закончилось после все эти обсуждения? Ведь сейчас на партизан железка ведутся дорожные. А расходы. все ровно, вот как я и закончил, потому что просто поговорили и все. И... и на сегодняшний момент просто убираются парковочные карманы, ничего альтернативного мне, не происходит. Мне всегда интересно, вот ребята, в те, которые занимаются этим, у вас никто никогда не попадал в больницу? Вы сами никогда не приезжали в эту в краевую больницу. Невозможно остановиться Они там. детей, наверное, в школу, в сады не водят. Не в этой стране. Потому что там действительно, ты привез там бабушку, ты привез кого-то, ты приехал сдать кровь даже. Там туда доллары ты, вот даже. туда Ты не туда сможешь заехать, кровь. тебе негде будет поставить машину. Если ты приехал сам на машине, ты просто должен будешь полчаса или не знаю сколько идти. Потому что сейчас даже на той остановке возле «Зенита», я так понимаю, да. заделали парковочные карманы, это 5, конечно. Давайте на секунду прервемся и посмотрим то видео, которое снял э, человек на правом берегу. Живущий. Красноярск, остановка, торговый центр. Сейчас, наверное, немножко плохо видно, но здесь как раз были парковочные карманы, и вот они демонтированы, за что огромное спасибо. Я даже не знаю, кого за это благодарить. да? А большинство людей, ну, которые писали комментарии к этому видео, ну, можно послушать, конечно, комментарии человека. Мало того, что бордюры поменяли нормальные на новые. Сейчас еще и парковаться все во дворах будут. Ну вот это, наверное, ключевое слово, да? В что... я понимаю, денег охота заработать. Ну вот до такого-то маразма, ну зачем уже опускаться-то, ну, ну люди же видят. А как, как комментируют пользователи этой социальной сети вот под этим видео, они говорят, что теперь и раньше был карман для автобусов mm -hmm. заезд, а теперь автобус останавливается и перекрывает полосу, и кросс-раб становится однополосной. Дело в том, что да, действительно, я поднимал этот вопрос на рабочей группе по оптимизации дорожного движения чиновникам, а для чего вы сделали только карман для одного автобуса? Ну, чтобы mm -hmm. туда не парковались автомобили. Говорю, а если приходит два-три автобуса, mm -hmm. где будут остальные ждать? На проезжей части? Ровно до таких же примеров у нас полно и в центре города. Причем э, на сегодняшний момент реконструкция мира Маркса да, происходит. Э, вот есть некая такая информация, что на мира убирают практически все платные парковки, платные и бесплатные парковочные карманы, автобусные остановки делают, но по, по, практически половина их будет вне нормативе. Так как это все-таки у нас происходит капитальный ремонт, прошел госэкспертизу, мы будем ходить с рулеткой и мерить абсолютно каждый карман общественного транспорта и указывать пальцем, раз вы здесь убрали... Почему вы здесь мне нормативе делаете? Почему общественный транспорт должен стоять на проезжей части, uh -huh. а по нормативу проезжая часть менее двух полос в одну сторону э, должен существовать парковочный карман для общественного транспорта? На Красноярском рабочем также. На сегодняшний момент, если заходит один автобус, то все остальные будут стоять. Ведь автобус не будет стоять просто так и ждать, пока отойдет следующий. Он откроет дверь и высадит, там, например, конечно. Или обгонит, начнутся вот эти обонит, перестроения. Обгонит, высадит на, на проезжей части. Таких э, случаев много, ведь э, общественный транспорт э, в большей степени э, гоняется за прибылью, а не за то, чтобы качественно обслужить. Пассажиров. Нет, ну, понятно, те люди, они вообще далеки от общественного транспорта, которые сейчас этим занимаются. Есть ли какой-то человек, вот чье лицо можно посмотреть, который вот принимает э, Нет, в а итоге мне... эти вещи а... Мне интересно, а есть отвечается... человек, который может по голове настучать тому человеку, который все эти вещи принимает? Ну, надо знать, кому настучать. Ч человек для над человека. Э, смотрите, любые решения, которые происходят на рабочей группе по оптимизации дорожного движения, угу. любые решения э, там, в кулуарах, где-то администрации города принимает э, все равно и подписывает акты департамент городского хозяйства. Угу. Ну, вот Департамент городского хозяйства, его руководитель, это то, на, на чье лицо можно посмотреть. Но... А, а, а тот, кто может дать, это, естественно, наш глава. А почему в департаменте городского хозяйства принимают такие невыгодные для себя с точки зрения там, общества решения? Зачем им вот эта волна колоссальная ну, неприязни со стороны широких масс людей? Ну это скорее всего личные соображения кого-либо, потому что здесь с точки зрения ни логики, ни нормативов невозможно. Ведь, Есть а... какая-то выгода? Как эти вот места использоваться будут, не будут? Да, в, чем в чем плюс? плюс в чем плюс тех, кто это делает? Вот, вот абсолютно, плюс Абсолютно быть? логики вообще никакой непонятно, не видно, потому что но вот даже э, сейчас начнется, после того, как реконструируют э, проспект Мира, увидят, что нету ни одного парковочного кармана, увидят, что автобусные карманы как были, так и остались. А, на той же э, очень интересный пример, реконструкция проспекта Мира по пределам красных линий. Краевая прокуратура чуть-чуть подальше пределах красной линии, вот у нее старая брусчатка останется, а новая будет вот ровно по красной линии. Но ведь это каким надо раз 네. а Я не знаю, что такое красная линия, вот ты в курсе? А красная просто... линия – это за которую нельзя выходить, которая относится уже, к примеру, если это детская школа там или детский сад, mm -hmm. за вот границы вот этой красной линии нельзя выходить, потому что существует норматив. Это полигающая территория, да, да. Такая, ну Вообще все, что касается ремонта дорог в центре нашего города, для меня всегда показательная история, когда закрывают, например, там какой-нибудь проспект, новый асфальт, там появляется, открывают, и потом через месяц как будто и не было этого ремонта. Это да вот, вот, мне все больше, всего, больше всего еще всегда возмущает, когда чиновники говорят, вот тяжелый транспорт по городу ездит, раздавливает асфальт. Но вот возьмите у вас около КПЛО, около вашего да? студии автобусная остановка, продавили mm -hmm. автобусы. Ну, это же вообще там видно, как уже днищем автомобили легковые зацепляют этот асфальт, который продавили от автобусов. А где грузовой транспорт? Нету. Есть ли возможность, мы все любим там говорить плохо о власти там, или о том, как нужно было сделать, но есть ли возможность у нас, у горожан, просто как-то повлиять на эту ситуацию? Мы, как Федерация Автовладельцев, всегда критикуя, что-то предлагаем. Да? Мы не просто так говорим. Про те же карманы мы предлагали обсудить, выйти на место. Но обсудили, вышли. Скорее всего, сделали это для того, чтобы мы успокоились, там, высказались и все. Про асфальт мы также предлагали норматив в битуме поменять, потому что тот асфальт, который на сегодняшний момент mm -hmm. укладывается, он не соответствует нормативу нашим погодным условиям и всего остального. После того, как увеличили э, э, производительность МПЗ, э, грубо говоря, из битума вытащили больше э, белых веществ, э, качество битума ухудшилось. На сегодняшний момент идут разговоры отмены 92-го вида топлива, как отменились от э, 80-го, будет только 95-й, 98-й и 100 еще. Да. Mm -hmm. А вот если пойдет до сотого, то в битуме вообще ничего не останется. Мы будем просто залу укладывать совместно с щебнем, и все. На приятно. этой оптимистичной ноте давайте посмотрим рубрику «Киношка». Большое спасибо вам за то, что О, вы спасибо. осуществляете эту деятельность. И я надеюсь, что все-таки когда-нибудь к власти придет чиновник, который будет прислушиваться к мнению просто адекватных он, людей. Просто чтобы он хотел жить здесь. И это было бы здорово, если бы человек, который занимается этим, радовался бы за свой чтобы город. Ногами... Ведь, ведь вот я просто ногами. реально не могу понять, сейчас у нашей власти, есть, вот, я так понимаю, огромное количество денег выделено на реконструкцию да. Да, города, есть возможность изменить ситуацию и войти в историю города как хороший, э, как хороший управляющий, как Хороший чиновник. Почему этим не воспользоваться? Ведь никто не говорит, вы не воруйте. Ну, никто же не говорит, не воруйте. Да делайте вы, что хотите. Да Забирайте хоть в три раза больше, просто сделайте так, чтобы это никого не раздражало. И это было каждый раз чуточку лучше. Вот и все, чего мы просим. Ни больше, ни меньше. Не вспоминается история. Есть секунда? Или... Да говорите, конечно, уже что то Есть. Я про этот сериал Последний день работаем на канале. Про этот сериал уже рассказывал «Слуга народа Украины». Шикарная история про то, как простой горожанин, простой учитель истории стал президентом страны. И там очень интересная история про то, что он едет по, по Киеву, попадает вот в эти колдобины, подходит к тетушке-работнице, говорит, что, почему дороги у нас не ремонтируют? Он говорит, так денег нет. Он приглашает к себе министра, говорит, сколько надо денег и времени, чтобы починить дороги. И там запускается цепочка, значит, министр там главы муниципального подразделения, глава муниципального районному, району непосредственно подрядчику. Подрядчик говорит, 500 тысяч две недели. Тот, соответственно, дальше запускает миллион месяц. Тот 2 миллиона, два месяца. И все это там до 10 разрастается, и в итоге министр говорит, вот, десять миллионов, полгода. Вот, вот так вот, к сожалению, все у нас устроено. Интересная вертикаль власти. Да. Что ж, спасибо огромное. Егор Фролов сегодня был у нас в гостях, координатор Центрального совета Федерации автовладельцев России по Красноярскому краю.